Теме «Загрузка выписок из банка клиента в программу 1С Бухгалтерия 8.3». Как я делаю выгрузку выписок из банка клиента, я вам попробую показать в следующем уроке, когда у меня появится такая возможность его записать. Пока я покажу вторую часть, непосредственно загрузку уже подготовленного заранее файла в программу 1С Бухгалтерия 8.3. Первое. Прежде чем производить выгрузку, вам необходимо открыть банковские выписки. У меня тут э, профессиональная версия. Работаю я сейчас э, через удаленные соединения, поэтому вот такой вот небольшой экран. Э, открываем банковские выписки. Версия проф стоит. И я выбираю ту организацию, по которой я буду производить загрузку выписок. Это вот компания Экострой Стандарт, в частности. Дальше опускаюсь вниз и смотрю. То есть здесь видно, что последняя дата 24 мая. Значит в банке клиенте я сегодня заходила и сделала выборку выписок с 25 мая по... 5 июня. Сегодня 6 июня. Никогда не нужно выгружать выписку за, тот, за текущий день, потому что она к вечеру может измениться. Туда могут добавиться расходы, э, такие как комиссия банка за проведение платежных поручений. Поэтому всегда выгружайте выписку на день раньше. То есть я сделала выбор, выборку выписок с... 25 мая по 5 июня. Выгрузила файлик в отдельную папочку. Теперь я нажимаю по кнопочке «Загрузить». Нахожу эту папку. Я специально создала вот папки для выписок по каждой из компаний, которые я выгружаю, чтобы в них тоже не путаться вот в выписке Экостройстандарт. Папочка с одноименным названием. Я ее открываю. Здесь вот файлик, который я сегодня днем выгрузила. Я его выбираю. Файл, как правило, носит такое название всегда. Вот как вы видите на экране К Л, нижнее подчеркивание, То. Нижнее подчеркивание 1 С. И по кнопочке открыть нажимаем. И ждем. Если вы выгружаете выписки за достаточно большой период, за месяц, за два, за три, то этот процесс будет достаточно длительный и будет зависеть от вашего компьютера. От конфигурации вашего компьютера. Здесь период короткий, неделя, даже меньше недели, скорее всего, поэтому... Здесь не так долго будет, но так как я работаю удаленно и интернет не так быстро работает на компьютере, которому подключаюсь, займет какое-то время, поэтому я пока нажму на паузу, чтобы не тратить ваше время. Вот произошла загрузка выписок. И теперь смотрим. С 25 мая были выгружены выписки. Как вы видите, все они проведены. Но это не значит, что они провелись правильно. Потому что по большей части программа понимает, как нужно правильно проводить выписки. Но некоторые э, платежи приходится править вручную. Вот я сейчас глазами прохожусь и смотрю. Значит, платеж, например, налоговый платеж, это взносы страховые. Ну, все, налог, все налоговые платежи, я хочу сказать, проводятся совершенно правильно в программе 8. И 3 в редакции 8.3. А в программе старой редакции 8.2 там, конечно, очень приходится много руками подправлять. Поэтому советую вам переходить на новую платформу в редакции 8.3. Ну, все достаточно долго открывается из-за удаленного соединения. Хорошо, не буду я... Ну, вот она открылась, да. Хотела уже не открывать из-за того, что достаточно долго. Ну, вот видим, здесь правильный счет, субсчет стоит. То есть, все правильно. То есть, по налогам как бы все проводится правильно. Но лучше все-таки перепроверяйте. Закрываем. Ну, и смотрим другие какие-то платежи. Ну, вот в данном случае, в данном случае как бы... Я вижу, что тут все, все правильно проведено. И, соответственно, еще такой момент. Обратите внимание, остаток на конец дня. Это остаток на 5 июня 2017 года. К примеру, 122 746. Вот когда вы производили выгрузку из банка клиента, вы должны были себе зафиксировать, в памяти тот остаток, который был в банке-клиенте, и сверить с тем, что у вас получилось в программе 1С. Не факт, что он у вас совпадет. То есть бывает так, что у вас в банке-клиенте один остаток, вы произвели выгрузку выписок, и у вас здесь остаток не сошелся. Хочу пару слов сказать о причинах, по которым он может не сходиться. Первая, самая распространенная причина, с которой я сталкивалась, это просто пропущен день. Вы, предположим, внимательно посмотрели период и пропустили один или несколько дней. Это первая самая самая распространенная причина. Вторая причина – это неправильно проведены операции банковские. Как правило, это происходит, когда у вас с расчетным счетом есть поступление наличных денежных средств на расчетный счет или... Снятие денежных средств с расчетного счета, например, на нужды и на выплату зарплаты. Потому что проводить их немного нужно по-другому. Запишу я в другом уроке, как это правильно делать. Ну и третья причина, которая встречается крайне редко, но на моей практике она встречалась, это сбой в самом банке-клиенте, когда там просто неправильно идет расчет. Такое на моей практике было.